Патроны резьбонарезные, тип 1120, предназначены для применения на фрезерных, расточных, ЧПУ и прочих станках. Патроны могут иметь хвостовики конусностью 7-24 с размерами конуса 30, 40 или 50, исполнение A и U или с конусами стандарта МАЗБТ. Для установки метчиков используются два исполнения головок, тип 1140 размерный диапазон которых разбит на три линейки. Головки исполнения 1 не имеют механизма предохранения, поэтому используя их можно нарезать резьбу только в сквозных отверстиях. Головки исполнения 2 снабжены механизмом защиты от перегрузки, предохраняющим метчик от поломки при заклинивании и для настройки различных усилий срабатывания механизма в материалах различной твердости. Применение этих головок позволяет нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях. Для перенастройки головки сначала нужно освободить стопор и ключом отрегулировать усилия проворота головки. Для этой процедуры применяется ключ со штифтами тип 1081. Повернув вправо, увеличим, а повернув влево, ослабим момент срабатывания. Наличие этой защиты при заклеивании метчика по любой из причин позволяет включиться в головке трещотки храпового механизма, спасающего метчик от поломки. Выемка головок производится простым нажатием на кольцо. Установка и фиксация головки в патроне происходит автоматически при нажатии головки в гнездо. Метчики устанавливаются также легко, достаточно вставить его до упора, он фиксируется автоматически. Для смены просто нажать на фиксатор и метчик освободится. Патроны оснащены механизмом осевой компенсации, позволяющим сглаживать разность скоростей входа метчика и подачи шпинделя станка. Размер отверстия для нарезания резьбы должен соответствовать нарезаемой резьбе. Данные можно взять из таблиц. Нарезаем резьбу. Нельзя допустить полного выхода метчика. После прохода можно включить реверс станка и выкрутить метчик. Можно вынуть его с обратной стороны материала, прижав головку к заготовке, что освободит метчик. В случае нарезания резьбы в глухом отверстии, как только метчик упрется в дно, включится трещотка режима предохранения. Следует остановить станок и включить реверс для выкручивания метчика. Предохранительный механизм также сработает в случае, если отверстие выполнено меньшего диаметра, чем требуется, и произойдет закусывание метчика. Тем самым спасет метчик и станок от поломки.